Добрый день! Вы смотрите канал Форума Свободной России. Меня зовут Дмитрий Семенов, а мой гость и собеседник сегодня журналист, публицист и социолог Игорь Яковенко. Здравствуйте, Игорь Александрович! Здравствуйте. А, неспроста я, когда представлял вас, первым словом сказал журналист, поскольку вот с журналистов мы с вами и начнем. У нас тут на и так немногочисленном независимом медиаполе российском уже такая ситуация складывается, что вот «Медуза» иностранный агент, «Радио Свобода» само собой иностранные агент, вот приставы даже приходили на прошлой неделе к ним в офис, а с пятницы стало известно, что иностранным агентом еще стало издание «Витаймс», которое организовали журналисты, работавшие ранее в «Ведомостях». Вот когда в последний раз вы были со мной в эфире. Мы с вами обсуждали обыски и уголовное дело адвоката Ивана Павлова из команды 29. И я у вас спросил, кто в этой ситуации может защитить адвокатов, которые обычно приходят на защиту к нам. Вы ответили, что мы, по крайней мере, должны попробовать. А вот с журналистами как быть, кто журналистов защитит? Ну, я думаю, что здесь, так сказать, вопрос того, кто кого должен защищать, он не очень актуален, потому что под ударом абсолютно все идет зачистка, ну, продолжается вернее, уже зачистка, я бы так сказал, шлифовка э, до блеска и политического, и медийного, и гражданского поля. То есть практически нет сегодня ни одного сообщества, которое бы осталось э, вне, вот этой вот тотально, вне этого тотального катка, который едет на, э, на все живое, на все шевелящееся. Поэтому э, ну, журналистов должна прежде всего защищать их аудитория. По идее так. То есть если мы зачем-то кому-то нужны, то тогда нас должна защищать аудитория. Ну, опять-таки, в свое время, когда случилось вот то, что случилось с НТВ, это, как мы, как мы с вами помним, случилось весной, ну, окончательное решение вопроса НТВ произошло весной 2001 года. И так получилось, что в то же самое время в Праге тоже власть попыталась прикоснуться к своему главному телеканалу и вышла вся Прага ну просто вся и не только вся Прага встала вся Чехия на защиту своего телеканала значит в России я вот как раз был организатором этих двух митингов я точно помню и хорошо знаю сколько выходило в 12 миллионной Москве вышло первый раз около 20 тысяч второй раз около 30 тысяч то есть, э, на самом деле, ну, вот, вот так нас защитили, поэтому так все и получилось. Почему так, это отдельный разговор. До этого, прямо скажем, э, журналистское сообщество много сделало для того, чтобы э, аудитории гражданам было, ну, многим, по крайней мере, было все равно, что с нами происходит. Ну, вот, э, надо вообще-то в зеркало смотреться, вот я к чему. Я не, к тому, что, я не к тому, что надо сейчас вот предаваться унынию и говорить, что все пропало, но, вообще-то говоря, надо спрашивать себя, почему наша аудитория нас не так рьяно защищает, как это происходит в других странах. Почему так, мы с вами через вопрос чуть поподробнее поговорим. А сейчас я вот очередную параллель бы с Беларусью хотел провести. Дело в том, что сегодня всю первую половину дня поступают сводки, да, что там у них самая крупная и независимая СМИ, интернет-портал Тутбай, проходит обыски, сайт заблокирован, в данный момент возбуждено уголовное дело. Казалось бы, вообще борьба с независимыми СМИ это, наверное, одна из черт любого недемократического режима. Но с другой стороны, вот наличие, пока еще наличие да, независимых СМИ, что в путинском режиме, что в лукашенковском режиме, позволяет ли это называть эти режимы диктатурами и вообще какой из режимов на сегодняшний день ближе к падению ко дну. Ну, э, насчет диктатуры, я думаю, что здесь особых сомнений у э, вменяемых наблюдателей не существует, потому что ну, э, э, диктатура это не демократический режим, в котором воля диктатора не встречает никакого сопротивления. Я хочу задать любой вопрос: любому э, вопрос, любому сомневающемуся. Скажите: вот э, существует ли какое-то Какая-то цель, ну, из числа тех, которые находятся в пределах физических законов, э, которую бы Путин перед собой поставил и, и что-то могло бы ему воспрепятствовать. То есть, э, хочет посадить любого, посадит, хочет отменить выборы, проведет, хочет провести досрочные выборы, проведет. То есть, на самом деле, ну вот, вот и ответ, диктатура это или нет. Та же самая ситуация с Лукашенко. Конечно, это диктаторские режимы, в которых воля диктатора ничем не ограничена, Ну, кроме законов физики. Значит, поэтому это диктатура. Я убежден, что это фашистская диктатура, потому что, ну, это там можно доказывать, если есть желание. Там есть 14 признаков фашизма, знаменитый Умберто Эка, которые сидят все, абсолютно до единого сидят, как влитые на путинском режиме. Ну, вот и, вот и вся история. Поэтому, значит, да, это вот фашистская диктатура но она очень специфическая, тоже у нее есть масса особенностей, нет идеологии, кстати говоря, все, все сейчас хором начали орать, что они очень хотят идеологию. В диапазоне там от Соловьева, Бастрыкин недавно, так сказать, очень скучает по идеологии, и, как ни странно, президент Российской Академии Наук вдруг неожиданно выяснил, что ему очень мешает идеология, ну, если бы он вообще хоть как-то задумывался над смыслом своих слов, то он бы вспомнил, что происходит с наукой при идеологии. То есть значит, что, что делает идеология с наукой, если она государственная? Что, что происходит? Это лженауки, кибернетика, генетика, это гонение на ученых космополитов и так далее. То есть идеология просто уничтожает любую науку, кроме кроме тех, которые, той науки, которая в данный момент нужна диктатору. Все. Поэтому это безумие, да, ну вот, фу, да, фашистская диктатура. Ну, вот это то, что мы получили в результате попыток реформ. Да, раз уж вы вспомнили про идеологию, нужно отметить, да, что все эти высказывания и руководителя РАН, и уполномоченного права человека в Татарстане, они возникли после Казанской трагедии, которую мы, кстати, с вами тоже не обсуждали, но просто вы не были в эфире после нее. А вот э, мы вообще привыкли к тому, что после таких вещей, если мы вспомним Керч тоже 2018 года, да, мы видим какой-то... Парад абсурдных идей. Может быть, среди этих всех идей есть что-то и здравое, но в целом как бы огромное количество абсурдных идей. Вот после Казанской трагедии какие-то из этих идей, высказанных в том числе об идеологии, будут ли они реализованы? Ну, я думаю, что значительная часть их будет реализована, потому что началось это, конечно, довольно давно, вот эта вот попытка заливать огонь керосином, то есть в ответ на какой-то вызов, Иногда эти вызовы просто специально организованы. А в ответ на какой-то вызов следует абсолютно неадекватный, безумные, безумное предложение. То есть, ну, например, самое яркое это в ответ на трагедию Беслана отменили выборы губернаторов и депутатов одномандатников. Ну, можете себе представить, какая паника началась среди э, террористов, когда они узнали, что теперь губернаторов будут не выбирать, а назначать. Вот, э, где имение, где наводнение, наводнение, непонятно. Но то же самое безумное предложение ввести смертную казнь для террористов-смертников. Да, то есть человек идет на смерть, официально говорит, я собираюсь убить всех после этого, покончить жизнь самоубийством. И э, мудрецы из Государственной Думы не только говорят о том, что а надо вот вести смертную казнь, тогда они будут бояться. Ну, безумие, конечно. Но то же самое идеология. Да? Каким образом идеология может помочь э, в борьбе с терроризмом, помочь в борьбе с, вот, с, с этой э, с, со школьными стрелками, ну, это, вот как это соединяется в головах предлагающих, совершенно непонятно. Ну, это, в общем, на самом деле просто попытка реализовать свои мечты. Мечты по смертной казни, мечты по идеологии, используя любой повод. Любой повод. Будь то теракт, или наводнение, или пожар, или просто засух, или повышение цен. То есть, все что, все, что угодно вот, может служить предлогом, поскольку никакого реального воздействия, вот эти меры не имеют. Практически ни одна из тех мер, которая предлагалась, она не имеет никакого отношения к той проблеме, которую она должна регулировать. А теперь, собственно, вот хотелось бы немного поговорить о той самой солидарности и мобилизации нас, да, наверное, прежде всего, как Представителей гражданского общества. Вот мы видим, что с одной стороны власти максимально прилагают усилия к тому, чтобы этой самой солидарности и мобилизации не возникло, постоянно распыляя, наверное, да, множество различных уголовных дел. Вчера, вот, например, были очередные суды по делу ФБК, сегодня судит социалисты Николая Платошкина. Иногда бывает, что в день сразу по несколько судов в разных точках Москвы и понятно, что одновременно везде присутствовать не получится. С другой стороны мы видим историю с работниками московского метрополитена, которых там, по-моему, около сотни уволили, тех, которые зарегистрировались на сайте Фри Навальный, и как-то вот соратники по цеху не особенно вступаются за них. Все-таки отсутствие этой солидарности мобилизации это прежде всего потому, что мы сами такие апатичные, или оно во многом из-за того, что власть прилагает усилия к тому, чтобы этого всего не возникло? Ну, э, власть, конечно, делает свое дело, в данном случае я думаю, что вот эта вот э, логика, эта вот логическая схема, что так все случается, потому что власть плохая. Ну, власть плохая до тех пор, она плохая настолько, насколько мы ей позволяем быть плохой. Давайте исходить из этой аксиомы. Из вот этой формулы власть отвратительна, как руки Бродобрея, причем любая власть. Вот любая власть проваливается в авторитаризм, в диктатуру, вне зависимости от того, изначально какая, какие там с какими целями люди приходили во власть. Я думаю, что Любой правитель, ну вот любой нормальный человек, придя во власть, он будет стремиться э, к максимальной концентрации этой власти. Потому что, ну давайте просто исходя из здравого смысла, вы приходите к власти с как, какой-то какой целью. Значит, э, естественно, э, этой цели можно достичь очень просто, если вы диктатор. И э, этой цели можно достичь сложно, если вы находитесь э, в демократическом государстве с противовесами, с парламентом, с оппозицией, которая будет вам мешать этой цели достигать. Если у вас будут свободные СМИ, которые будут задавать дурацкие вопросы по поводу того, а где вы взяли деньги, а почему вы так делаете, а не так, а давайте, а давайте сделаем парламентские слушания и так далее. То есть э, демократия это сложно. Диктатура – это просто. Поэтому любой человек, который приходит к власти, в исполнительную власть, он стремится э, упростить себе задачу. Он, естественно, пытается, так сказать, как-то э, э, ну, э, устранить вот эти вот э, сдержки и противоречия. Насколько общество позволяет ему это делать – вот это главный вопрос. Еще раз. Власть любая пытается провалиться в диктатуру. Любая. Без ну, не существует вот такого замечательного человека, который сам себе на шею был, вешал бы оппозицию, вешал бы еще там свободные СМИ и так далее. Это, ну, скажем так, декларации подобного рода очень много от политиков. А в реальности любой, любой политик стремится, так сказать, увеличить свои, свои полномочия. Поэтому вопрос в зеркале. Надо посмотреть в зеркало для того, чтобы увидеть, кто виноват. Виноваты мы. Вот это реальность. Ну, можно проследить конкретно, чё, что что случалось, почему э, в стране возник фашизм. Вот э, как он возник. Мы это, мы это увидим очень просто, если посмотрим на то, что, э, что мы засунули в то окно возможностей, которое приоткрылось в начале 90-х. Почему мы не создали, э, мы, почему мы не ликвидировали государственные СМИ, почему мы не создали общественное телевидение? почему мы не создали нормальную судебную систему и так далее. То есть можно просто по пунктам посмотреть, ну и дальше, где, значит, то есть на самом деле можно конкретно по пунктам посмотреть вот те самые ошибки, которые совершили, совершило общество, совершили политики, ну и в конечном итоге каждый из нас. Значит, я полагаю, что на сегодняшний момент сложилась принципиально новая ситуация. Это не рутинное, вот понимаете, вот то, самое главное, что произошло, фактически ликвидированы штабы Навального. Вот это вот главная оппозиционная сила, организованная, за которой шли люди, которая пользовалась поддержкой, да, поддержкой меньшинства, это известно, там сильно-сильно меньше, меньше, меньше половины поддерживало население. Больше половины негативно относилась. Но, тем не менее, это была достаточно влиятельная сила в обществе. Она уничтожена. Все. Штабов Навального больше нет. Дальше возникает вопрос. Ну и что? Мы не слышим ни о... никакого внятного. То есть, мы слышим довольно такие э, оптимистические, бодрые заявления от э, различных политиков. Все нормально. То есть, идет две, два э, тренда. Один тренд катастрофический. Значит, люди с катастрофическим типом сознания говорят нам, что все пропало, бегите, глупцы, здесь ничего живого не останется, Путин всех съест. Один вариант. Второй вариант – это подрядчество такое, оптимизм. Значит, все будет хорошо, сейчас вот Волков расправит плечи, сейчас вам скажут, что надо делать, и мы снова, так сказать, стройными рядами пойдем, значит, туда, куда нам скажут. Нет, ситуация сейчас изменилась. И она изменилась кардинально. На сегодняшний момент нужна нужно перестройка, опять-таки, перестройка сил протеста. Надо понять, что из себя сегодня представляет, значит, иммигрантская часть оппозиции, часть из которой вы являетесь, да, форум свободной России но Форум Свободной России не единственная часть иммигрантской оппозиции. Ну, я не говорю, что там Форум Свободной России это только иммигрантская, Я тоже часть Форума Свободной России, я нахожусь в Москве. Но, тем не менее, основной центр тяжести Форума Свободной России это, безусловно, политическая иммиграция. И это вот достаточно влиятельная сила. Сейчас какая-то часть штабов Навального перемещается за границу, судя по всему. Опять-таки... Об этом не объявлено, но это, в общем, известно. Поэтому, значит, надо понять, а здесь что? Есть Ходорковский со своими силами, э, немножко отдельно, да? Есть другие люди. То есть, на самом деле, надо сегодня четко понять, а как структурируется вот эта вот э, зарубежная часть российской оппозиции? И какие у нее есть планы? Что она собирается делать? Это очень важная история сегодня. Вторая история – это то... Что и кто собирается делать в России уличная активность? Кто и как, какова стратегия уличной активности, так чтобы не каждый, кто вышел на улицу в назначенный или на площадь в назначенный час, тут же оказался в тюрьме. Дурацкое дело, нехитрое. Это очень просто можно сегодня организовать. Но весь вопрос, что из себя представляет уличная активность. Третий вопрос, что из себя представляет сегодня сентябрь этого года? Самый простой способ сказать, что не надо никуда ходить, не надо поддерживать путинский режим. Вот это вот голосование очередной раз на пеньках безумное, зачем оно нужно и так далее. Это тоже вопрос, потому что на самом деле, безусловно, выборы, при том, что они, конечно, никакие не выборы, тем не менее, они могут стать катализатором протеста. И в той же самой Беларуси уж как было зачищено поле. Уж как никого не было видно. Кто видел Тихановскую, кто вообще мог заподозрить, что Тихановская может стать каким-то фактором консолидации до августа 1920, 2020 года, прошлого года. Кто, один человек мог это прогнозировать, что Тихановская станет сказать, катализатором протеста? Нет, конечно. Значит, то же самое. Кто мог заподозрить, что Фургал может стать катализатором протеста? Как, как это член партии ЛДПР. Самая поганая часть э, политического спектра. Гаже уж быть не может вообще. Однако смотрите, какие светлые силы вызвало э, всем лишние прав граждан. То есть на самом деле тоже достаточно серьезная возможность. Поэтому э, непредсказуемая ситуация. Поэтому надо внимательно сканировать ситуацию, постоянно смотреть и думать. Думать, думать и думать. И э, Важна, как мне кажется, сейчас координация разных сил протеста. Люди, которые э, уехали за рубеж, они, безусловно, мы прекрасно понимаем, это хороший потенциал протеста, потому что он может в том числе и э, помогать тем, кто остался в России, и с другой стороны э, формировать международное общественное мнение э, для того, чтобы оно э, оказывало давление на российскую власть. Это давление пока абсолютно непропорционально угрозе, но тем не менее его нужно направлять, и мы знаем, куда его на можно направлять. То есть э и, и по всем вот этим вот э различным, э скажем так, э направлениям протеста, мне кажется, нужна координация. И общая координация между различными вот этими ветвями протеста. Вот это мне, то, что я многократно говорил, называю это принципом политической дополнительности. Вот это должно возникнуть. У нас в России не возникнет, но ну, мы упустим очередное окно возможно. Ну, пока мы как раз-таки видим, что выборы являются на сегодняшний день не катализатором протеста, а таким э, дроблением протеста. Вот сегодняшняя новость, да, опять же, когда Илья Яшин заявил, что идет на довыборы в Мосгордуму, выяснилось потом, что по этому же округу ранее сказал, что идет Рыжков, при этом Яшин с ним ничего не обсуждал и вообще сказал, что его мало волнуют планы Рыжкова. Вот такие вот э, примеры, да, на общество, на активистов рядовых, как они влияют? Ну, плохо они влияют, конечно. Но, на самом деле, вы знаете, я бы не стал уж очень драматизировать это. Да, безусловно. Было бы здорово как-то разойтись Яшину с Рыжковым. Потому что понятно, что, конечно же, там штабы Навального, или как там сейчас будет себя Волков называть, они, конечно же, поддержат Яшина. Яблоко, естественно, поддержит Рыжкова. Значит, у кого там больше потенциал, трудно сейчас сказать, ну, понятно, пока, в общем, я не буду сейчас даже никаких слов говорить, потому что, в общем, это не имеет значения. Понятно, что это будет столкновение лоб в лоб. Понятно, что Гагаринский округ, где эти два человека, два политика сталкиваются, он для представителей либеральной части протеста, он самый вкусный, самый лакомый. Понятно, что там голосуют, в общем, за нормальных людей. Поэтому ясно, что именно там они вот и столкнутся. Мотивы этого столкновения понятны. Желательно разойтись. Желательно, конечно, разойтись. Я не вижу ничего смертельного, даже если они не разойдутся. Ну, столкнуться. Ну, потому что в конечном итоге, тут ведь еще в чем главный вопрос. Значит, у меня есть очень сильные сомнения, что кого-то с, с таким большим послужным списком, как у Яшина и у Рыжкова, кого-то из них допустят до выбора. Вот это, вот это большой вопрос. Поэтому я думаю, что здесь вот это вот деление шкуры неубитого медведя, оно, в общем, может оказаться пустым. По крайней мере, то, что... Рыжков был задержан и по нему уже будет административное дело это может вполне быть свидетельством того, что его не хотят допускать до выборов ну не нужен Рыжков Путину в, в московской городской думе они же в московскую городскую думу идут, да? ну не, не нужен еще один, вот пятый там, значит член фракции фракции Яблоко в московской городской думе, зачем он там нужен? тем более Яшин со своими. Если Рыжков еще э, хоть как-то может как человек, который э, э, не будет делать каких-то резких зубодробительных заявлений, то Яшин, конечно же, будет использовать э, думскую трибуну э, Московской городской думы для э, разоблачения. Будет там э, всякие доклады читать про э, коррупцию Путина и про, про войну. Значит, понятно, что, скорее всего, их никого не допустят. Ни того, ни другого. Поэтому э, вот надо просто готовиться к этой, к этой ситуации. Понятно, надо пытаться, пытаться все равно что-то делать, пытаться пробиться, но вероятность того, что э, кого-то из них допустят, она, на мой взгляд, очень, очень невелика. Вот несколько направлений вы назвали в рамках координации оппозиции. Это вот и выборы, и, и собственно, привлечение мигрантской сети, и уличная активность. Одно из недавних заявлений как раз-таки Леонида Волкова, что акции в формате начала зимы 21 апреля проводиться больше не будут и не будут анонсироваться. Означает ли это, что соратники Навального на какое-то время вообще отказываются от уличной активности? Я думаю, нет. И Волков этого проверку уже. Но это вот его знаменитый... Семинар в Чикаго, в котором, он, в котором он дистанционно участвовал, он очень сильно обиделся за то, что его выступление перевели на русский язык и частично цитировали. Ну, обижаться надо на себя, надо же понимать, что фактически он является вместо Навального сейчас главным спикером так сказать вот этой части, той части оппозиции, которая ориентирована на уличную активность. Поэтому, конечно, в таких случаях надо самому переводить свои выступления и активно их распространять, вот, а не обижаться на то, что кто-то что-то перевел. Ну, да, я нисколько не сомневаюсь, что будет просто изменена форма уличной активности, и на самом деле, судя по всему, там идет какой-то процесс выработки решений, каким образом можно проводить сейчас уличные акции, миним, минимизируя риски для людей, которые в них принимают участие. Ну, посмотрим. Вот придумал в свое время вот, это, вот эти вот фонарики. С моей точки зрения, вполне нормальная акция. Она не бог весть, насколько эффективная, но попытка установить горизонтальные связи между людьми, которые живут в одном микрорайоне, в одном доме, ну, это важная история. Может быть, это можно продолжать. Да, это выглядит немножко по-детски, но на самом деле это вполне может вырасти в серьезную, в серьезную создание вот такой, такой низовой сети протеста. Потому что очень важно, если будут установлены связи между теми людьми, которые имеют одинаковые протестные взгляды, находятся в одном, в одном районе, в одном квартале. Мне кажется, это хорошая история. Игорь Александрович, а вообще вот а, при путинском режиме увидим ли мы, то есть вернутся ли уличные акции как формат, потому что мы видим, что гайки закручиваются, тут еще пандемия, такая на руку в этом плане подвернулась к власти, что уже даже такие мероприятия, как встреча с депутатом Госдумы Рашкиным, которая вот в воскресенье проходила со студентами, где обсуждался закон о просветительской деятельности, даже она вызывает такую реакцию да, у полиции, как а, красная тряпка для быка, что, кстати, показательно, коммунисты там как раз такие с красной символю. И были. Вы знаете, я думаю, что, ну, во-первых, то, что э, просветительская деятельность стала, э, ну, на, на на этот период одним из э, врагов номер один, если там, ну, структуры Навального это враг номер один, э, там, э, юристы, адвокаты э, и дальше, просветительская деятельность, безусловно, это очень серьезный враг для путинского режима, потому что э, э, путинский режим опирается на мракобесие. Ну, и вот эти вот кликушества по поводу того, что должна быть идеология, это вот часть этого мракобесия. Ну, а просветительство этому противодействует. Поэтому, конечно, они будут всячески зажимать просветительство. Значит, уличная, уличные акции. Вот, понимаете, не было в истории человечества ни одного примера, когда фашистские режимы сметались бы уличной активностью. Ни то есть либо это внешнее военное поражение, как в случае Гитлера и Муссолини, либо это смерть диктатора, как в случае там, того же самого Франка или значит, Салазара. Вот случаев, когда фашистские режимы падали от уличной активности, если не считать там диктаторские режимы типа Каддафи, но там все-таки была существенная внешняя помощь. Поэтому я думаю, что ну и степень жесткости совсем другая. Поэтому я думаю, что мы, ну это не понимаете, то, что в истории таких примеров не было, это не значит, что это невозможно. Вот это вот, мне кажется, важный вывод, который мы очень любим вот в нашем кругу, в... среди наших с вами собеседников очень любят к истории относиться как к тому кладезю истин. Вот туда залезаешь на полочку истории, вытаскиваешь какие-то факты и предъявляешь их как истину в конечном, в конечном, э, в ко, в конечном виде. Это ошибка. Потому что э, то, что этого... Просто это логическая ошибка. То, что этого не было никогда в истории, не означает, что этого не может быть. Просто логическая ошибка. Это вот классическая ошибка формальной логики. Называется, так сказать, там, э, ошибка серых лошадей. Да? То, некоторые перечень э, значит, э, лошадей, которых вы знаете, серого цвета, э, это не значит, что вам никогда не встретится лошадь гнедая или черная. Э, то есть, э, это ошибка. Поэтому здесь история открытый процесс. И вот делают люди. Поэтому все возможно. И вполне возможно, что будет уличная активность. Но, с моей точки зрения, она не может быть единственным методом. Потому что она может быть успешной в том случае, если возникает огромное общественное возмущение. А с какого перепуга оно возникнет? А кто его вызовет? Его может вызвать резкое, скачкообразное снижение уровня жизни людей, когда просто людям станет нечего есть вот очень серьезному количеству людей просто вопрос физического выживания. Причем резкого, внезапно. Не постепенного, как вот повышение так сказать, температуры у лягушки, когда она сваривается, а резкое. В результате чего это может быть? Это могут быть какие-то очень жесткие санкции, на которые Запад пока не готов. И это сфера ответственности в том числе и... И политэмиграции, которые, в общем-то... Ну, понимаете, путинский режим представляет собой угрозу всему миру. Вот это очевидно, это аксиома. Это понимают все больше и больше люди, которые живут в непосредственной близости. Вот сейчас вот намечающийся союз трех стран Балтии, Украины и Польши показывает, что это на самом деле понимается. В сентябре сменится руководство Федеративной Республики Германии. Вероятность того, что придет, придут люди, которые понимают угрозу, масштаб угрозы путинского режима, а не вот мудрая черепаха тортила э, Ангела Меркель, которая все понимает, но, в общем, предпочитает э, жить с этим пониманием, э, сменится. Очевидно, что ситуация может измениться. И вполне возможно, что появится маленький шанс на создание... Антипу, большой антипутинской коалиции по, по, по подобию антигитлеровской коалиции. Вот в этом случае возникнут какие-то условия для того, чтобы внешнее давление могло спровоцировать внутренний протест. Вот тогда, тогда что-то может измениться. Но это само собой не приходит. Для этого надо работать. В том числе работайте нам с вами, потому что, ну, вот действительно год назад э, был фактически подготовлен э, первый тур э, международного общественного трибунала но к сожалению пандемия все смела э, пришлось это все отменить ну и я заболел серьезно и в общем те, те партнеры которые готовы были уже провести э, эти заседания трибунала они уже не могли потому что границы закрылись но сейчас постепенно это все проходит Международный общественный трибунал подготовка то есть открыть глаза надо большому количеству людей на Западе, чтобы создать, вот этот вот, создать большую, широкую антигитлеровскую коалицию в составе практически всех европейских стран. США, Канады, Австралии, Японии и так далее. Это серьезная история. Это надо готовить. Оно само, само по себе не происходит. И вот тогда, да, действительно, тогда возможно уже и топливно-энергетический эмбарго. Оно сейчас выглядит вот сейчас это эмбарго выглядит как фантастика, просто фантастика. Ну какой же какой же там предприниматель западноевропейский лишится, э, так сказать, относительно дешевого источника энергии э, ради каких-то там э эфемерных ценностей? Да, ради каких-то эфемерных не лишится. А если э, вот создать эту ситуацию, когда э, действительно для людей становится ясным, что это угроза. Путинский режим это угроза. Серьезная угроза не только для внутри России, но и всему человечеству. Тогда шансы появляются. И дальше начинается другая история. Дальше начинается серьезный внутренний протест, кризис. И постепенный, постепенный распад путинского режима. И наступает третий этап распада Российской империи. Вот здесь вот может появиться окно возможностей. Но для того, чтобы это окно возможностей не схлопнулось, нужно еще один процесс. Нужно готовить сейчас э, понимание того, а что мы хотим засунуть в это окно возможностей. Чем мы можем предложить э, обществу, кроме того, что мы построим прекрасную Россию будущего вместо отвратительной путинской России. Внятное, содержательное, э, содержательное предложение. Где оно? У кого оно? Вот э, оно обсуждается, где оно? Пока это не очень видно. Пока мы исходим из такого принципа, что, так сказать, ну, сейчас нам надо Путина свергнуть, а дальше посмотрим. А дальше все будет хорошо. Придут хорошие люди. Мы же хорошие люди, а Путин плохой. Ну, вот, верьте нам. Но это же не, это же не так сказать, не серьезный подход в политике. Поэтому, еще раз говорю, много направлений, по которым надо работать. И будущее в том числе и будущее этой страны под названием россия или там как она будет называться после распада российской империи это будущее делают люди в том числе и мы с вами вот мой подход такой Хотел как раз таки в конце спросить про внешнее давление, о чем вы сейчас начали говорить, но немного с другой точки зрения. В Европарламенте недавно разработали принципы отношения с Россией. И там вот такие три ключевые момента – это противостояние пропаганде вплоть до создания какого-то русскоязычного канала на территории Европы, поддержка демократических изменений. Это очень похоже на то, что Евросоюз недавно предложил Беларуси план помощи на тот момент, когда она станет после лукашенковской И третье, что более всего, на что более всего я обратил внимание, не признание легитимности российской Госдумы в случае фальсификации выборов. Вот это вот третье, оно что означать будет на практике, что российские делегации вот из различных там парламентских ассамблей Совета Европы и прочих структур будут просто выгнаны оттуда? Ну, скорее всего, да. Ну, во-первых, я, мы сейчас с вами ä, говорим в каком-то предположительном ключе, потому что мы не понимаем, что это будет означать. В известном, в известном смысле это гипотеза, то есть там же не прописаны все последствия, пока предложено только непризнание. Но вот за непризнанием, конечно, логически следует то, что людей, которые победили на фейковых выборах, их просто не будут признавать нигде, кроме как на территории, так сказать, Государственной Думы. Это хорошая история, это правильная история. Значит, что касается противодействия тому, что Запад и вы тоже называете российской пропагандой, то мне кажется, что здесь есть довольно серьезная ошибка. Ошибка в чем заключается? Дело в том, что то, что вот Запад и вы называете пропагандой, ею не является. И это не терминологическое различие. Потому что я уже сто раз говорил о том, что пропаганда это... То, что основано на идеологии, это продвижение какого-то образа будущего. А когда ты продвигаешь образ будущего, и когда ты имеешь встроенную систему текстов, там, марксизм, например, там, или фашизм, или национал-социализм, это тексты, это книги, это, э, так сказать, некоторые э, содержания, которые можно опровергать. Вот его можно опровергать. А, значит, называется это контрпропаганда. Вот борьба пропаганды и контрпропаганды, она находится на территории, так сказать, умов людей. И дальше, так сказать, уже кто победит. С тем, что является содержимым российского телевизора, так бороться невозможно. Просто послушайте, я понимаю противно, но просто послушайте Соловьева. Просто послушайте Киселева. Просто послушайте Симоняна Или там Бабаяна, да? И, и, или там э, Шейнина э, с этим самым с ведром фекалий. И что вы там будете опровергать? Где там образ будущего? Там нет этого образа будущего. Там есть просто ненависть, там есть эмоции, там есть междометие. Как вы опровергнете междометие? Ну вот просто представьте себе, человек просто орет, вопит, как резанный. Вот э, лидер ЛДПР. Он орет, он вопит, он кричит, что мрази все, негодяи и так далее. Вы что, будете доказывать, что эти люди не мрази, не негодяи? Он кричит, ненавижу, воет. Вот он просто э, в эфире главного государственного канала страны выл волком. Это э, ну, просто, я не буду сейчас, э, я, во-первых, не умею так э, это делать, а во-вторых, как-то мне, э, не, не, как в таких случаях говорят, немножко конфузно. Но вот человек воет. Вы будете опровергать вой? Чем? Каким образом? Понимаете, это совершенно, так сказать, вот то оружие, которое Запад пытается противопоставить российским информационным войскам, каналам ненависти. Тысячу раз разоблачали вранье Russia Today. Разоблачение вранья не является для них проблемой. Они совершенно спокойно, Понимаете, вот в глаза у них божья роса. Они совершенно спокойны. Маргарита Симонян бесполезна. Можно каждый день ей доказывать, что она врет. Она в следующий раз скажет, а вы докажите. Ей доказываешь, она говорит, а вы докажите. Это совершенно бесполезная история. Поэтому, с моей точки зрения, единственным правильным методом является полный запрет. Первое, признание того, что Russia Today... Первый канал, НТВ, Россия-1, ТВС и так далее. Перечень по, по, по всему списку. Это не средство массовой информации. Это орудие информационной войны. Это первое. Второе. Те люди, которые там работают, все до единого. Не являются журналистами. Все разговоры о том, что... Значит, ущемление прав журналистов это разговоры лживые, это разговоры, основанные на подмене тезиса. они не... Понимаете, когда выгоняют дипломата после того, как выяснили, что он шпион, никто же не говорит: ну как же так, у него же дипломатический статус. Доказали, что он шпион. Все, он не дипломат, он шпион. Или диверсант. Значит, все нормально. Здесь. Доказано тысячу раз, что это не является, что вот эти все информационные войска не являются средствами массовой информации. Они, как правило, являются еще сотрудниками спецслужб, что тоже важно. Поэтому первое терминологически не причислять их к СМИ, к журналистам, не распространять на них права СМИ-журналистов. И, и второе очень важный, важный вывод категорически полный запрет на территории. Европы, Соединенных Штатов Америки, Канады, Японии и так далее по списку распространения информации через эти каналы. Это... Не, их просто не должно там быть. Просто не должно. Не, не надо бороться. Их надо просто ликвидировать. Ну, в смысле, так сказать, не позволять распространять свою лживую информацию. Вы же не будете спорить. Вот идет, значит, эпидемия коронавируса. Вы же не будете... Доказывать коронавирусу, что он не прав. Или все-таки будете? Ну, вы, вы вот подумали и решили, что нет. А европейцы собираются доказывать вот этому коронавирусу информационному, что он неправ. Ну, не прав. Ну, не такими методами. Нужно просто-напросто санитарный гигиенический барьер ставить между своими гражданами и вот этой заразой, которую несут российские каналы. По-моему, это очевидная вещь, но вот как-то не доходит. А выстраивать какие-то контрпропагандистские мероприятия, ну, это довольно бессмысленное занятие, мне кажется. Вот здесь я вижу серьезную ошибку. Надо просто предпринимать какие-то эпидемиологические меры по отношению к российским информационным каналам. Ну, пока мы видим, что более такие более, более -таки меры эпидемиологического характера, о чем вы говорите, принимают, вот, наверное, разве что страны Балтии. Надеемся, что этот список будет расширяться среди европейских стран. Спасибо большое, Игорь Александрович, за то, что сегодня были гостем нашего эфира. Спасибо, удачи вам. Журналистам, журналистом, публицистом и социологом Игорем Яковенко обсуждали последние новости последних дней. Эфир для вас провел Дмитрий Семенов и я на этом с вами тоже прощаюсь.